На этот раз мы будем показывать вывод средств проекта VK-Target. WK-Target VK это также еще один проект, который попадает под некорректность YouTube, так как здесь также, возможно, присутствуют с их стороны какие-то нарушения. Поэтому также на этот проект лучше обзоры не делай, да, так как оно не поощряется. Но тем не менее, мы просто покажем вывод средств. Мы не будем особо рассказывать, как здесь зарабатывать. Надеемся, об этом проекте многие знают, в любом случае ссылку оставим в описании под видео, Попадаете на наш сайт infosite.com.ru, регистрация, регистрируйтесь, далее подключаете все свои соцсети, которые у вас здесь есть, вот здесь нажимаете настройки, подключаете свои социальные сети и далее просто выполняете вот такие вот задания. Вот здесь вступить сообщество, подписаться и так далее. Поставить лайк, нажимаете «Проверить» и зарабатываете таким образом. Мы недавно делали вывод средств данного проекта. Насколько вы видите, последний наш вывод средств был 1000 рублей. Это было 15 мая 2020 года. Это самый новый вывод средств. И если мы зайдем к нам на ДВК, что мы видим, выплата поступила. Вот выплата от такого-то проекта, сумма 1000 рублей 19 мая. Поэтому все нормально, проект по-прежнему платит. Платит он уже очень давно, он платит что-то с 2012 -го года. Никаких вопросов нету, пользуются спросом. Также хотим сказать, что появилась также возможность зарабатывать и на Телеграме, и также можете скачать приложение на свой непосредственно Android. В принципе, можете зарабатывать где угодно, Телеграм, Android, также и просто сидя в ПК. Поэтому ссылку оставим в описании под видео на этот проект, на нашем сайте. Оно находится в социальных сетях, и вот здесь есть вот этот вот проект. Вы просто проходите регистрацию, регистрируетесь и выполняете несложные задания. Тем более, минимальный вывод также небольшой, всего лишь 15 рублей, и вывод средств присутствует очень множество. Payer, AdvoCash, мобильный, WebMoney, Яндекс, Kiwi, Steam. То есть, есть, как говорится, куда вывести средства. 15 рублей минимум и в течение двух рабочих дней поступают денежные средства все, вот такой вот проект, кому понравилось как всегда ставьте лайки, либо же дизлайки также пишите комментарии